Звуки японского да. леса. Вали. Послушайте. Ведь а, все не птицы жалеют, друзья. И а, если вы чувствуете себя не так хорошо, можно прийти в любой лес или где поют птички, посидеть там, что-то другое. Что и вы будете в порядке. Вот такой вот. Так, слушайте. Своеобразная жизнь. Лесу кипит. Не видно обычному глазу Но здесь жизнь идет полным ходом Я пошел в тропики. Да, вот так вот в тропиках.